Заседание ученого совета началось торжественной части подписания соглашения о взаимодействии между региональным отделением Всероссийской общественной организации Русское географическое общество в Республике Татарстан и Институтом управления экономики и финансов КФУ. Соглашение предполагает более глубокую работу в области развития географии и ее значения в современном мире. Краткая задачи назвал руководитель регионального отделения Дмитрий Шиллер. Во второй части в ходе обсуждения зачитали каждую тему диссертации и обсудили в отдельности с разных точек зрения. Сам ученый совет был максимально представительным. По результатам не все темы работ были приняты в представленном виде. Ректор КФУ Ильшат Гафуров призвал более тщательно подбирать темы диссертационных работ. Следующее заседание ученого совета состоится через месяц. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз.